Всем привет! В этом видео хочу рассказать про такую проблему, с которой я столкнулся. А именно, попадание в воды в зарядный порт моего телефона. В моем случае это Samsung Galaxy S8. И выходит ошибка, э, проверка USB порта. В зарядном устройстве USB разъеме обнаружена вода. Эта проблема никак не исчезает. То есть я подсоединяю, и мне сразу пишет, внимание, немедленно отключить зарядное устройство. Кстати, у меня такая проблема была неоднократно, примерно там, наверное, раз в пару месяцев у меня случается, когда неаккуратно там после помывки рук, например, попадают капельки воды сюда. Но один раз у меня было так, что никаких капель воды не попадало, но все равно эта ошибка выскочила. Я сейчас предварительно просушил разъем, заодно его почистил, просто зубочистку немного утоньшил и аккуратно прочистил контакт, не контакт даже, а просто оттуда грязь убрал. Теперь, чтобы решить эту проблему, ну, во-первых, да, как я сказал, нужно дождаться того, чтобы вода высохла. И мы берем, просто перезагружаем телефон. И уже в момент, когда он будет включаться, мы подключаем зарядное устройство. И эта ошибка пропадет. Вот он моргнул. Я подключаю зарядное устройство. Ну, вот, в принципе, все, телефон уже заряжается. Разблокировать, наверное. Ну, вот, в принципе, все, индикатор зарядки горит. Собственно, проблема решается очень просто. И почему-то вот нашел только один способ, вот этот способ рабочий. А так вот можно очень долго прождать, пока эта ошибка пропадет самостоятельно. Кому понравилось помогло видео, подпишитесь на канал и поставьте лайк. Большое спасибо за просмотр. Всего при добрейшего. Пока.